You have to immediately stop your vessel and you'll be ready to take my inspection. Refusal to obey. Okay. I will take uh, measures uh, right up to prevention fire. that Arctic oil drilling should never happen. It shouldn't happen here in the Sea. it shouldn't happen anywhere in the Arctic because it's too dangerous for the climate and for the Arctic environment. Our captain asked you to leave this area. Uh, if you refuse to leave this area, uh, you will take strict measures. We have decided to leave the area. However, we do so un only under threat of fire. What we came here to do was to expose preparations for destructive oil drilling, and we have done that. I can't the Hey, hey, hey, Russian called that ship. your people and your boat are attacked all platform here of Homeland. I I suspect you in terrorism. In terrorism. In terrorism? I'm sending an invasion party to you. You have to stop your vessel or ship too. А справа от него идет по границам Они его батьком тащат, да? Они от нас Как вы себя чувствуете? Привет! Спасибо! Привет, привет. ...который подозревает совершение пиратства, то есть нападение на морское судно с целью завладения чужим имуществом, совершенного с угрозой применения насилия в составе организованной группы После чего члены организованной преступной группы, э, угрожая применением насилия, пытались высадиться и заприклиться на морском суде в целях принятия самовольных управленческих решений в отношении данного имущества. Долгов подозревается совершение особо тяжкого преступления, за которое в уголовным закону предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до 10, от 10 до 15 лет. А, применение или угроза применения оружия – это полный абсурд. Крымпис – это мирная, ненасильственная организация, которая... Никто в мире не признал ни преступной, ни террористической, ни экстремистской. На протяжении 30 лет Дюлимпийс осуществляет мирный, ненасильственный протест, защищая окружающую среду. Да, у него помялое сердце, он находится на расстоянии. Защита имеет возможность утверждать, что срок э, 48 часов истек на момент, э, до того момента, когда суд вышел в судебное заседание. Me, me talk, talk Это, э, я полагаю, э, мою деловую репутацию порочит. Why are you know let me out after you've had me for 48 hours? That, uh, the call that the suspect behaves, uh, uh, has no respect to the court. That's because the court doesn't deserve respect. This hearing takes place during night time ваша избрать честь, прошу приобщить материалом дела открытое письмо, подписанное сотнями российских журналистов, ведущих средств массовой информации, в том числе «Лента.ру», «Афиша», «Большой город», «Новая газета», «Ведомости», «Коммерсант», «ВГТРК», «Эхо Москвы», «Телеканал Дождь» и других. Оно адресовано Мурманскому областному суду, и подписи вот целого ряда сотен граждан здесь приведены. И здесь указывается на то, что преследование моего подзащитного является ударом по свободе слова и журналистскому иммунитету от преследования за освещение событий, Денис для данного интернет-издания осуществлял работу, выполняя редакционное задание. Действия прокурора только что показали, что данный прокурор утратил какую-либо беспристрастность при рассмотрении настоящего дела, так как предопределяет судебное решение, которое еще даже не вынесено, и даже вопрос о внесении которых следствием не поставлен. Денису Михайловичу меры пресечения в виде заключения по стражу... Оставить без изменения апеллицу. Где мы выраним? Я ранее Ни судим, ни привлекался. Он под стражу из такого числа содержится? Вот, У него завтра день рождения. Вот, день рождения. О, вот так, вот, вот День так. рождения. Аварию. мы вчера завтра. замечали мой день рождения. Спасибо. Завтра с с наступающим, да. Да, с наступающим. Спасибо. Долгого Романа Александровича оставить без изменения апеллиционную жалобу адвоката Мельникова без удовлетворения.